Волк, когда напал на меня, отложил яйцо. Давайте откроем и прочитаем, что же такое любовь. Любовь это когда кто то носит свои яйца. Комбо, мега комбо, убер комбо, нано комбо, гипер комбо, ультра супер смерть комбо. НЕТ! Омбо, мега комбо, мега комба, убер комба, нано комба, гипер комба, ультра комба, супер комба, смерть комбо Омбо, мега комбо, мега комба, убер комба, нано комба, гипер комба, ультра комба, супер комба, смерть комбо Неужели это мой шанс запустить двигатель и сломать их всех? Фу! Фу! я всем им жизни поломал. Алло? Давай, дорогой. А вот аэропорт. Только ты и я. Да, конечно. Ну что же, идем. Прости, дорогая, но у нас разные дороги Уходи! Силой мысли, уходи! Санта, ты ни на что не годен Мы все это знали за что сидишь, с виду вроде приличная женщина Просто так посадили Мы все невиновны, я поел Дай-ка я вот так себе сделаю, блин Что я, я что, на руках иду? И мы остановились там, где мы остановились. Комба, мега комба, убер комба, нано комба, гипер комба, ультра комба, супер комба, смерть комба. Нет! Комба, мега комба, убер комба, нано комба, гипер комба, ультра комба, супер комба, смерть комба. Комба, мега комба, убер комба, нано комба, гипер комба, ультра комба, супер комба, смерть комба. Нет! Мега-комба, убер-комба, нано-комба, гипер-комба, ультра-комба, супер-комба, смерть, комба, мега комба, мега-комба, убер-комба, нано-комба, гипер-комба, ультра-комба, супер-комба, смерть, комба. Вы будете смотреть? Птичка. Ну что, птичка, откроем следующую посылку. Черт, я разочарован. Говно не острый. Вот твой билеш. Ты ведь в него плюнул, да? Он плевал на меня, а я плевал на тебя. Блин. Ладно, пойдем дальше. Легкий скример, легкий скример. Страшно. Открыл глаза и сдох. На мне вся ответственность. Нас всех объявили в розыск за то, что мы упустили заключенных. Теперь ты с нами заодно, Мак. Или вот как. Вы идите в жопу, а я пойду своей дорогой. Желаю вам удачи. Стоп, что? <laughs> Пошли. Бомба, мега-комба, убер-комба, нано-комба, гипер-комба, ультра-комба. Супер-комба, смерть, комба. Нет! Бомба, мега-комба, убер-комба, нано-комба, гипер Супер-комба, смерть, комбо. Бомба, мега-комба, убер-комба, нано-комба, гипер Супер комбо, смерть комбо. нет! Yeah! Супер комбо, мега комба, убер комба, нано комба, гипер комбо, ультра комба, супер комбо, смерть комбо. Комбо, мега комба, убер комбо, нано комба. Итак, на этом мы с вами закончим, ребят. Огромное спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Думаю, на сегодня хватит. Поэтому лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Добавляйте в друзья вконтакте. вступайте в группу вконтакте и в стиме. Все ссылки будут в описании под видео, ребят. Давайте пять. Вы готовы? С вами был Юджин и всем пока.